Привет, дорогие друзья, с вами Игорь Мерлин, и в этом видео я вам расскажу про порчи. Какие они бывают, откуда они берутся, куда они деваются, как их диагностировать, как с ними работать, как их убирать и все-все-все, что связано с порчами. Игорь Мерлин представляет Итак, дорогие друзья, что такое порча? Порча есть некое деструктивное воздействие которое оказывает э, свое влияние на нашу жизнь. И как оно оказывает влияние? Но ну, это могут быть разные вещи. Мы не можем понимать и знать точно, ну, например, те люди, которые этим не занимаются. А я знаю, что мало кто занимается этим делом. И вы обратились по адресу, я вам расскажу. Лучше я уж вам расскажу, чем какие-то подростки вас научат в подъезде. Так вот, про порчи. Мы можем на себе ощутить некие воздействия от порчи. Если взять в общем случае, то порча есть нечто, воздействие, в отличие, например, от проклятия. Проклятие это когда удар энергетический, а порча, это можно, знаете, как представить. Я обычно рассказываю, говорю, это как паутина, как плесень. Оно такое ползет, заполняет все и съедает. Но только это все изнутри и снаружи по-разному. Вот. Uh, у порч есть масса своих каких-то признаков, по которым мы можем судить, есть порча или нет. Ну, там они пересекаются, конечно, некоторым образом с проклятиями. Но uh, в основном, я вам сейчас перечислю, uh, как можно определить, вот прямо сейчас, Можете в свою жизнь погрузиться и вспомнить, что у вас было, может быть, какие-то вещи похожи на то, что у вас происходит либо происходило. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что есть некое физическое недомогание. Ни с того, ни с сего бывает, знаете, как день не задался, как говорится. Что-то сил нету, вот чувствуете, что у вас, ваш организм как-то истощен какие-то головные боли, непонятно там, то скрипнет, то свистнет, то в боку кольнет. То есть вот такие, ни с того ни с сего, казалось бы. Это как один из признаков. Есть много признаков. Например, признак один из признаков таких заметных порчей – это финансовые потери. Но потери не такие, что сразу, например, там сгорел дом, да, или сразу там. А такие, знаете, мелкие такие пакостные потерки, такие вот какие-то вот там украли, там сломалось, там на ремонтик надо, то есть вот таких много, много. Вот. Также воздействия бывают, следующие можно определить, это, например, проблемы со сном, если человек плохо засыпает, например, или просыпается, или кошмары, вот такие признаки. Пропадает желание что-либо делать, снижается даже сексуальная активность, и появляется у людей тяга, вредным привычкам это вот все-таки перечислил я виды порчик. кстати дорогие друзья я знаю тут некоторые мне пишут говорят а я уже приготовила свечку на практике делать друзья вот серия этих видео это для того чтобы вы понимали видели вам надо это или не надо если вы прям чувствуете что это ваша тема прямо сейчас поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал и подробно-подробно, много-много практик, много-много всего я рассказываю на, на моем мастер-классе, ссылочка под этим видео, записывайтесь на мой двухдневный мастер-класс, и там все подробно с практиками, со свечками, с бубнами, с барабанами, все мы пройдем. Потому как у нас недостаточно времени в нашем коротком видео, чтобы я все это для вас сделал, а там мы все раскладываем прям по полочкам. И еще что хочу сегодня сказать вам, дорогие друзья, что есть много разных видов порчи. Вы даже не представляете, сколько. Я что-то считал там, у меня что-то за сотню перевалило. Это а, такие порчи, ну, они разные. Я уж не говорю там цыганские всякие эти простые, которые вы знаете. А вот типа там игла, кассандра, например, злобник, корона, или там шапка мономаха. Болванчик, незабудка, их много-много всяких вот этих порч, которые действуют. И а, я так себе думаю, что э, я в своих видео вам постепенно раскрою глаза на то, как работают эти порчи. Но сейчас вы должны знать, что первое, что если я вот это все рассказываю, у вас где-то хоть чуть-чуть вот э, сдвинулось где-то внутри, что это похоже на вас или на вашу ситуацию, или у вас какие-то похожие симптомы, то это прямая дорога к тому, чтобы вы пришли на мой двухдневный бесплатный мастер-класс, и там мы с вами сделаем нормальную диагностику. Там идет порядка двух часов, ну не 10 минут. вот И все мы раскроем, все сделаем, я там все по порядку рассказываю. Вот так, дорогие друзья. И, пожалуйста, друзья, пишите вопросы под этим видео. Пишите вопросы. И э, если вы вдруг не знали, что бывают такие вот вещи, то тоже про это напишите. Если вы, например, не верите или вам что-то не нравится, все равно пишите. Ставьте лайки, обязательно дизлайки, подписывайтесь. И я буду продолжать, буду выпускать ролики. Если вы ставите лайки, я буду понимать, что вам это интересно. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.